Упустимо и оправданно. Кремль поддержал зам представителя России в ООН Владимира Сафранкова, который накануне в зале Совета Безопасности в не слишком дипломатичных формулировках ответил на выступление посла Великобритании. В обеде рассматривали проект резолюции по Сирии. Москва наложила на документ вето. Постпред Великобритании в ООН обвинил Россию в злоупотреблении правом вето и поддержке режима баш Асада. Сафранков в ответ заявил, что Лондон боится сотрудничества Москвы и Вашингтона, перейдя в разговоре с британским коллегой Наты. Посмотри на меня. Глаза-то не отводи, кто-то глаза отводит. Поэтому именно поэтому ты сегодня ничего не сказал о политическом процессе. Специально выступлениями Мистура не слушал. Не смей оскорблять Россию больше. В Кремле заявили, что ничего оскорбительного в этих словах не было. Проявление мягкотелости чревато потом, в будущем, очень плачевными последствиями. Поэтому лучше отстаивать интересы нашей Родины именно сегодня, и если приходится достаточно жестко. Примечательно, что в тексте выступления Сафранкова, который опубликовано на сайте постоянной миссии России при ООН, его выпадов в адрес британского посла нет. А формулировка «не смей оскорблять Россию» заменена на «Прошу отныне Россию не оскорблять». Выступление представителя Великобритании Райков показало, что он только и думает о том, чтобы затруднить ваши усилия, господин Мистура, не дать развиваться политическому процессу, принести в СБ конфронтационность и враждебность. А все дело в том, и об этом уже многие знают в ООН, что вы испугались, сон потеряли, что мы будем сотрудничать с Соединенными Штатами. Вы этого боитесь? Все делаете для того, чтобы это вза взаимодействие было подорвано. Именно поэтому посмотри на меня. Глаза-то не отводи, что ты глаза отводишь. Именно поэтому ты сегодня ничего не сказал о политическом процессе. Специально выступление Мистура не слушал. Предъявляете оскорбительные требования гарантом гарантам процесса в Истане. А вы что для этого сделали для прекращения огня? В Лондоне и Париже группировки принимаете? Испугали, что дело пошло к миру и политическому регулированию. Обслуживаете интересы вооруженных группировок, многие из которых вырезают христиан и другие меньшинства на Ближнем Востоке. Теракты совершают в православных соборах вербное воскресенье. Вы о них заботитесь? Совсем запутались уже в ваших антирежимных идеях. Вы что делаете? То есть получается, что смена режима для вас важнее, чем позиции большинства членов ООН. Ты сегодня говорил, господин Райкер, не по повестке дня заседаний оскорблял Сирию, Иран, Турцию, другие государства. Господин председатель, просьба следить за порядком развития заседания. Если некоторые, безответственно, оскорбительно, сбиваясь на слен, относятся к своему месту в Совете Безопасности ООН, не смей оскорблять Россию больше. Доклад Белого дома о химатаке в сирийской провинции Идлиб не выдерживает никакой критики. Его составители исходят из того, что фотографии с мест являются подлинными. На мой взгляд, это довольно смелое предположение. Затем эти свидетельства ошибочно интерпретируются и приводится вывод, который противоречит собственным утверждениям авторов. Скорее всего, доклад политически мотивирован. Я бы сказал, что ни один заслуживающий доверия сотрудник разведки США не стал бы одобрять подобный документ. Если взглянуть на упомянутые в докладе боеприпасы припас, вы увидите, что это металлический предмет, который обычно используется для производства артиллерийских снарядов. Возникает ощущение, что его просто положили на землю, а сверху поместили взрывной заряд, который должен был пробить внешнюю оболочку. Так что это больше напоминает самодельное взрывное устройство, а не разрывной снаряд. В американской политической системе укоренились глубокие предубеждения против России. Любой ответ Москвы на действия Вашингтона США воспринимают исключительно как агрессию и не пытаются проанализировать ситуацию. Никто не задается вопрос не стало ли это реакцией на какую-нибудь ошибку Америки? Мне кажется, Соединенные Штаты позволяют себе совершать такие поступки, которыми вполне можно объяснить многие шаги России. В случае с химической атакой в сирийской провинции Идлиб необходимо взглянуть на более широкий геополитический контекст, не обращая внимания на свидетельства с мест. В соцсетях будет опубликовано еще немало доказательств, многие из которых служат для манипуляции общественным сознанием. Нужно задаться простым вопросом, какой интерес подобные атаки могут представлять для президента Башара Асада сейчас, когда его войска достигли значительных успехов в борьбе с оппозицией по всей Сирии. Зачем прибегать к химическому оружию и навлекать на себя грехов? Гнев мировой общественности. Также стоит отметить: с точки зрения военного дела такие действия практически не дают преимущества. С какой же целью могла быть проведена эта атака? Больше всего от нее выигрывают сами антиправительственные силы, поскольку они получают серьезное политическое преимущество, в то время когда их стратегические и геополитические позиции весьма ослаблены. Вашингтон озвучивает множество заявлений и обвинений, которые, как позже, выясняется, не подкреплены фактами. Возникает вопрос: кому выгодно ракетные? атака на Сирию. Это напоминает ситуацию с вторжением США в Ирак в 2003 году по причине наличия у него оружия массового поражения. Однако сегодня всем известно, что эти данные оказались ложными. Вашингтон может придумать любой предлог, чтобы оправдать свои действия против нашей страны и нашего народа. Вместо того, чтобы распространять пропаганду в СМИ и наносить удары по Сирии, Америка и ее союзники должны провести независимое, профессиональное расследование того, кто, где где и почему применял химическое оружие.